Всем привет! Сегодня с вами Янкихол и и ты будешь сейчас держать колесо. Второй ютубер Коля. Прям его оттягивать надо. Шепрово стоял. Прям седура оттяну. Да за седура оттягивай. Опа. Все тихо. Куда так? День вс работать будет тестить будет? Ты, твой велик. Ладно, я тестить, а ты снимать Может даже стантануть попробую Если он поедет Если да. поедет, даже попробую стантануть. Бля, это что такое? Стоп, у меня шиза или... А, ебать, никто я... То есть ты нихера не держал бы? Почему это дюржу? Все раскручивать. <свят> потому что вот это вот ни капли не пойдет. Потому что оно будет слетать каждые 2 миллисекунды. Да, оно слетать будет. О, бочек не добавляет. <свят> <свят> Блин, наручь, да? Бля. Эээ. Короче. Поставь куда-нибудь сюда кайфово. И. Убах. Что видишь? Здравствуйте. Мы из компании Reflame У нас сегодня скидки и акции, блядь. Стой. называется получить 5000 пиздюлей, пока тебе не дали ремню поебал Держи. Роб, братва Так, все, смотри. Так, чтобы натягивало аккуратно. Не надо глупо. И так, чтобы... Ч ⁇ Что? было Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? вот Что? Что? Что? держи Все равно слабо натянули. может слетать цепь. Да, смотри. А как натянуть-то доеду? Если она не натягивается Слабо еще и колесо криво. Тормоза вроде есть. Ладно, ребят, я пока на паузу, как бы что-то интересное включусь. Кыса, привет. Блядь. Все, я вернулся, вроде починили, вот. Дядя Коля пытается поехать. А, Коль? Моя... Ну, да Черт, блядь, я пошел спасать. Эх, ты, говно. И Его... вот он там стоит. Вон там, вон, щелочка, он за деревом говно стоит, вон, выезжает, вон, колесо торчит. Вот она. Все, какашка уехала. Вон, киса сидит, а вон дядя Коля хавает хе хе идея. На этом велике Поставим оттуда. А. давай. А вот. Ты братан. Будешь отдыхать. Мы вот только у тебя вот эту вот черненько, вот эту сидушечку стырим. Вот это вот. И все. Ты.